Настройка терминала MetaTrader 5. Хочу обновить видео, потому что все видео, которые записаны по данному терминалу, уже устарели. Изменился немножко дизайн. Хотя надо сказать, что функционально вот, MetaTrader 5, и в отличие от того же терминала Quick, практически не меняется. И что очень удобно для пользователя, что открывает терминал там даже через год, через два, вот, кто начинает снова торговать. И все видит, все по-старому, все остается по-прежнему. И сразу скажу по поводу основной преимущества данного терминала. Он очень простой. И вот буквально сегодня за видео, не знаю, насколько оно получится коротким, постараюсь самые основные вещи рассказать, которые вам пригодятся для торговли. Для квика это намного сложнее. Ну, плюс MetaTrader 5. Он работает как на Forex, и можно пользоваться, так и на московской бирже. По поводу установки терминала. Я не буду этот вопрос освещать, потому что это отдельная тема. Устанавливается он элементарно, просто xe файл запускается у своего брокера, скачанный у своего брокера, и происходит установка. Вообще никаких сложностей здесь не возникает. Единственное, у некоторых брокеров, если у вас вот на московской бирже есть сертификат, не забудьте, где он у вас хранится. То есть запомните это место, ну и дополнительно можете этот сертификат где-то сохранить. Он вам пригодится для входа. Но опять же не проблема восстановить все это у своего брокера. То есть установка проблем не возникает с этим. Это все очень просто. А теперь по отличию а, и терминала Форекса, и московской биржи. Вот у меня есть два терминала. Вот давайте терминал от компании Пари. И этот а, терминал, вот в, вверху видите написан имеет а, префикс такой хедж. Что это значит? Это значит, что когда я открываю позиции, вот например я Uh, продаю, продаю один контракт, точнее, и uh, могу его купить. И обратите внимание, у меня один контракт проданный и одновременно контракт купленный. То есть как бы такая вот одновременное открытие одной и другой позиции при этом uh, прибыль, которая у меня вот есть на момент открытия, она фактически уже дальше uh, меняться не будет. Ну, если только не будет меняться спред. Uh, этого инструмента. Ну, для вот евро-доллара он достаточно маленький. Все, у меня вот э, убыток минус 13. Все, моя прибыль, она не будет меняться. Как бы э, позицию свою я взял в замок. Так называемый. Это терминал э, типа Hatch. А вот терминал, например, от компании Finam, это уже терминал зарегистрированный на срочной секции московской биржи. Такой здесь невозможно. Также здесь через стакан есть открою короткую позицию sell продам, а потом нажму buy, у меня откроется не вторая позиция, а у меня позиция короткая, закроется. То есть вот на московской бирже невозможно и вот тип терминала, вот он, netting, здесь учет позиции идет другой. Если открыл short, то я не могу открыть long, пока я не закрою short. То есть я сначала закрываю short, а потом уже открываю long. То же самое длинная позиция сначала закрывается, а потом открывается противоположно. Вот отличие вот этих терминалов. Как правило на Forex это все будет хедж типа терминал, а вот на московской бирже только нетинг возможно, То есть одновременно открыть короткую длинную позицию невозможно. Вот основное отличие. Следующее. Основные функции терминала. Ну вот сейчас в видео это я отдельно буду про них говорить. Сделаю такой кратенький обзор. Дальше поговорю отдельно про роботов и про индикаторы. Важный инструмент, в терминале MetaTrader 5 запускаются они все элементарно. Покажу, как выглядит биржевой стакан. И отдельная тема, преимущество еще одного: терминал MetaTrader 5. Для тех, кто использует роботов, это возможность тестировать стратегии. В терминале, к примеру, Quick, тестирование стратегии невозможно. А здесь это очень удобно. Если у вас есть какой-то алгоритм, то обязательно нужно его на истории предварительно протестировать, только потом запускать боевую работу. И еще плюс, это уже, например, для меня, как для программиста, есть хороший язык, программирование MQL5, на, -подобный, на котором можно создавать собственных торговых роботов. И в отличие, вот там, в квике тоже есть язык Lua достаточно хороший, но здесь намного выше возможность работы именно с графикой, с индикаторами, то есть создать индикатор на, в терминале MetaTrader 5 на порядок проще, и у него может быть больше функционала. Там, в частности, даже подкрашивание свечек, которые в квике там проблемы с этим. А здесь все очень просто на высоком уровне и удобнее программировать. Вот основные фишки. И теперь давайте более подробно сделаю такое обзорное видео по основным функциям терминала. И мы реально за один, сейчас вот, за один урок, за одно видео вы сможете работать уже в терминале без проблем торговать. Ну, поехали. Итак, что по основным возможностям MetaTrader 5 я расскажу. Первое, давайте обзор меню терминала. Следующее будет вывод удаления основных окон через меню. Какие окна вам потребуются, посмотрим. Дальше добавление символов, вывод графика, таймфреймы. Посмотрим кратенько биржевой стакан и торговлю в один клик. Выставление заявок и отложенных ордеров, в квике они называются там иногда стоп заявки, а здесь отложенные ордера. И Работа с графиками, технический анализ, ну и вывод удаления индикаторов советников, запуск, настройка их. Все. вот все, что вам пригодится на первых парах для того, чтобы э, уже начать торговать э, при помощи терминала MetaTrader 5. Ну из брокеров, которые сейчас его предоставляет, это я знаю компании БКС, Брокер Кредит Сервис, но там что-то они в последнее время новым клиентам э, не дают терминала, компания открытия и компания финал Вот у них есть терминал MetaTrader 5, который может быть работать на валютной секции, секции на срочной и на фондовой. Но единственное на Московской бирже этот каждый терминал будет отдельный. То есть вы хотите на срочной секции торговать, вы должны его на срочную секцию зарегистрировать. Он будет видеть фондовый, но торговать только на срочной можно. Вот такая особенность и плюс вам недоступны будут опционы. И э, опционы недоступны вот именно для, для такого счета. Единый счет может быть, но в едином счете тоже опционы недоступны. То есть вот хотите торговать опционами? Uh, не терминал метатаж 5 для этого не подойдет, только квик. Так, ну что открываем терминал, поехали ну давайте возьмем uh, демо версию терминала Talp Alpari, чтобы здесь можно было какие-то заявки пооткрывать без проблем и на нем посмотрим. У нас кстати вот две уже позиции открыты. Меню файл, что здесь вывод нового графика, но обычно uh, я это не отсюда вывожу uh, есть профили то есть возможность сохранить свои настройки честно говоря я пользовался но ну, редко то есть ну возможность сохранения есть я обычно вот настрою себе терминал и все и в нем работаю ну по сути все здесь и подключение торгового счету это соответственно ну если у вас два счета демо и реальный можно вот здесь подключиться к другому счету следующий меню вид так, с языками все здесь понятно. Вот отсюда мы будем вводить вот эти вот окна. Вот смотрите, окна «Обзор рынка». Сейчас я его убрал. Обзор рынка. Есть горячие клавиши, я их никогда не помню. Я вот так сюда захожу в меню «Вид» и вывожу нужные окна. Вот «Обзор рынка». Здесь же окно вот «Навигатор». Окно «Навигатор». Оно пригодится. Окно «Инструменты». Оно вот внизу там у нас на экране. И потребуется Тестер стратегии. Вот, собственно, четыре окна, которыми я пользуюсь. Тестер стратегии ввожу только, когда буду тестировать. Так оно мне мешается, я его убираю. Все, три окна для работы. Больше ничего не нужно. Вставка. Отсюда вы можете добавлять индикаторы. Их здесь огромное количество. Пользовательские, встроенные, ну, там базовые. Ну, просто с квиком не сравним. То есть, да, тут их намного больше различных индикаторов здесь также объекты это вот различные линии но мы это все проще э, просто на графике делать или из э, меню на панели эксперты скрипты соответственно, это ваши э, торговые роботы отличие эксперта или советника о том что он постоянно у вас работает а скрипт выполняется один раз выполнился и все и закончил тут все что связано с графиками следующий меню отдельно посмотрим а, сервис новый ордер, ну я обычно либо быстрые клавиши, либо через стакан его выставляю все-таки чаще. Так, дальше, окна. Ну это размещение окон там каскадом, вертикально можно вот э, так, вот каскадом так вот сделать. Так, мозаикой, вот мозаикой можно сделать. Ну справка здесь, соответственно, справочная информация. Есть справка, редко ей пользуюсь, особо не нужно, потому что все и так интуитивно понятно в этом терминале. Все, вот все, что по обзору, соответственно, что есть в меню. Ну, сейчас будем дальше подробно смотреть окна, будет уже более понятно. Открываем терминал для московской биржи от компании Финам. Здесь ничего, собственно, все то же самое. Вот окно данных еще есть. Окно данных, вот здесь я да, вы иногда его используют. Здесь подводите к нужной свече и вы в окне данных видите по ней информацию. Все, тоже, тоже так же выглядит терминал. Ничего не отличается. Вывод удаления удаление основных окон через меню. Это я вам уже, соответственно, показал. Вот здесь меню вид. И здесь вот основные окна, которые вам могут а, потребоваться. Вы их можете здесь а, добавить или удалить. Все, ничего здесь сложного нет. Следующее. Добавление символов и вывод графика. Таймфреймы давайте здесь сразу посмотрим. А, обзор рынка. Здесь вот есть символы. По каждому символу можете посмотреть детали его. Можете даже отсюда торговать, торговать из этого окна, но здесь неудобно. Здесь же тики вы видите. Обычно отсюда либо добавить, либо правой клавишей я нажимаю символы. Вот еще есть горячая клавиша Ctrl-U. Нажимаете, у вас появляется здесь окно. Рынок Форекс, металлы. Спотовые металлы. Вот здесь вы можете нужный вам инструмент найти. Также вот есть э, CFD-контракты по акциям, по криптовалютам. Кстати, давайте сейчас вот биткоин возьмем. И окей, мы его показать, символ нажмем. Все, вот у нас биткоин здесь появился. Я не знаю, почему он желтый. Э, криптовалюта, видимо, нажимаем окей. Возможно, криптовалюта просто в желтом да, выделяется. Ну, здесь преимущество... Недостаток, точнее, торговли криптовалютой через MetaTrader 5 – и большие спреды. Как добавить график? Правой клавишей и окно графика. Все, вот у вас этот график появился. Вы его здесь можете на весь экран открыть. Вот график биткоина. Как он себя ведет? Собственно, сейчас график биткоина ведет себя в боковичке. Все, в график научились выводить, символы научились выводить. Едем дальше биржевой стакан торговля в один клик вот давайте а, здесь начнем а, биржевой стакан ну вот здесь вот есть два типа вот такой стакан а, с котировками не знаю насколько это логично для а, форекс потому что здесь ну достаточно такая условная условный стакан вы там играете фактически не с реальными участниками а если мы откроем а, от компании финал то здесь у нас будет и откроем стакан то здесь будут уже реальные участники, которые действительно стоят в стакане и с которыми вы будете непосредственно торговать. Ну, вид здесь можно разный. Можно вот убрать вот эти линии, можно вообще их там убрать. Вот так вот можно добавить. Разные типы стаканов здесь есть. Можно торговать здесь непосредственно вот через стакан. Вот открывать стакан или сбоку от графика можно его поставить вот так, как вам удобнее. И э, торговля, собственно, будет происходить. Э, можно торговать в один клик. Сейчас я на Альпари это продемонстрирую. Давайте не биткоина, давайте э, вот евро-доллар. Окно графика, вот он евро-доллар. Отсюда я сразу открываю два типа стакана, да? Здесь видите стакан, который просто купить, продать, и стакан, вот, который уже такой полноценный с котировками так вот сейчас его рядом поставил мы здесь уже видим у нас уже была позиция открыта, мы купи, одну купили одну продали и здесь соответственно через стакан я могу открывать новую позицию sell limit лимитированной заявкой ставлю и она сразу попадает в стакан все вы ее на графике соответственно видите вот она встает стоит в стакане. если я хочу Сел стоп, как бы отложенный ордер поставить, я нажимаю ниже по стакану, вот здесь на стрелочку. Все. Как только до нее цена дойдет, она сейчас ниже а, цены рынка. Сейчас мы сделаем вот так, переключим на минутный график. Смотрите здесь вот через панель, все очень просто. А, вот у меня сел лимит, это лимитированная заявка, она уже фактически стоит на бирже. Ну, если мы говорим, как бы, да, стоит на бирже, а на Форексе она, как бы, не всегда может, не сразу срабатывает. А вот на а, московской бирже, если лимитка вот по этой цене стоит, и мы график этой цены коснулся, а, то нас сразу гарантированно срабатывает. А на Форексе там еще некий спред учитывается. Вот, цена дошла, и лимитка сработала. Если цена пойдет ниже и дойдет до нашей стоп-заявки, sell стоп то будет продажа. Это как бы на пробой, вот скажем, да, выставляем на пробой э, ниже цены рынка. Я ее могу, все, все заявки могу по графику двигать, очень удобно. Вот я сейчас э, поближе открою, вот так, вот, все, она сработала у меня. Соответственно, ну, имейте в виду, что здесь, если мы торгуем на срочном рынке Московской биржи, то открывая шорт, я, соответственно, одновременно закрываю длинную позицию. Здесь это каждая позиция независимо. И вот смотрите, видите, у меня сколько? Селл одна продажа, вторая, третья. Три продажи у меня, одна покупка. Такое на, соответственно, Московской бирже не может быть. Там все вот эти продажи, они соединятся воедино. И будет объем равный трем, будет продажа. При этом продажи и покупка одновременно не может быть. Как я уже говорил, да, закрыть можно позицию как, ну, если по стакану, это вы фактически дополнительно еще одну позицию откроете, закрыть вот так, крестиком. Все, все позиции у меня закрыты. Все очень просто понятно. И самое главное, что вот панели инструмента, вы заходите на вкладку торговля и точно видите, какие позиции у вас открыты. Все элементарно и понятно, в отличие от крика все, вот мы здесь все видим. А, активы это ваши активы здесь, ну здесь в долларах на Московской бирже в рублях, у вас будет а история все ваши сделки. Новости не смотрю, почта не смотрю, календарь все это я не смотрю, а, ну я в основном торгую, конечно, на Форексе я не торгую, ну очень редко. А, здесь есть эксперты и журнал это ваших вот сделок заявок. Все, что вы делали, все здесь в терминале записывается. Ну, самое основное это торговля вкладка. А, собственно, а, вот, наверное, и все, что по торговле. Теперь по финалу. Вот смотрите, здесь давайте мы откроем короткую позицию. Так, вот здесь вот тип стакана. Сейчас давайте посмотрим. Вот сейчас я. Так, что у меня? Рубль-доллар. Все, давайте я вот сейчас вот вы, выйду. Первый раз у вас, да, вот отказ ответственности такая будет, штучка, выскакивать. Давно я терминал, видимо, не запускал. Так, на минутный сразу тоже переключусь. Здесь не забудьте проставить объем. Вот ставлю я один контракт. Тут, соответственно, если на Форексе, возможно, дробный, то здесь только четное, э, целое число. То есть контракт может быть только один, контракт может купить или продать. Э, и вот я ставлю сейчас лимитку в стакан. Видите, вот у нас попадает стакан и срабатывает. Идем на вкладку торговля. Мы видим, что я открыл одну короткую позицию. Теперь, соответственно, я пытаюсь э, закрыть эту позицию. Вот сейчас я ниже поставлю заявку на покупку. Справа Buy Limit. Все, у меня стоит ниже заявка на покупку. И обратить внимание, когда она сработает, у меня не вторая позиция открывается, а просто закроется. Э, я закрою короткую свою позицию. Ну, это принцип работы, соответственно, вот такого нетингового терминала. Ну, и, соответственно, на Московской бирже только так можно работать. Так, ну, вот видите, да, уходит рынок. Давайте я еще открою, поставлю лимитку на... Так, все, вот видите, да, сработала моя лимитка на покупку. И позиция у меня закрылась. Вот видите, баланс у меня увеличился, потому что мы заработали сколько-то. Вот, собственно, все. Все э, просто и понятно. Конечно, когда позиция может быть только одна, э, торговать проще. Тогда у вас здесь будет не куча всяких позиций, а будет по каждому инструменту только одна позиция. Либо короткая, либо длинная, либо нулевая. Все, ну, нулевые здесь не высвечиваются. Все просто понятно. Никаких вопросов не возникает. Э, едем дальше. По торговле понятно. А теперь выставление заявок. Частично мы поговорили про стакан. Сейчас немножко про отложенные ордера. Их несколько типов. Я подробно прям не буду на них останавливаться. Кратко давайте их рассмотрим. F9, если помните, быстрый ордер. Либо вот здесь вот новый ордер здесь есть. Либо здесь есть сервис новый ордер. Где угодно можно это все искать. Новый ордер. Появляется вот такое окно. Евро-доллар. Есть исполнение по рынку, просто рыночная заявка. И есть отложенный ордер. Два типа есть. Отложенный ордер нескольких типов. Buy limit простая лимитированная заявка, то есть по какой цене его вы поставили там она, соответственно, и срабатывает. Buy limit, sell limit, buy stop. Это если уставите, ставить ее можно только на покупку выше рынка а на продажу ниже рынка, да, вот смотрите, sell stop, если я ее буду пытаться выше рынка поставить, например, вот 0,99 и 9, цена 0,99 и 9, видите, он мне не дает терминал установить, я ее могу поставить только ниже текущей цены. Видите, я указал цену 0.98, это ниже текущей цены. И, пожалуйста, я ее могу уже поставить. Единственное, она сейчас у меня далеко за терминалом, потому что цена очень низкая, я указал. Я ее сейчас не вижу. Но вот она у меня здесь отобразилась, и она у меня стоит. Тип sell stop. И еще один тип важный, который нет, скажем, в терминале quick. Новый ордер – это отложенный ордер. Но не buy limit, не покупка, а buy stop limit. Что это значит? Я хочу, например, выставить, купить инструмент, купить какую-то валютную пару. Но я хочу купить только когда выставить этот стоп, когда цена дойдет, скажем, вот до цены 0. Давайте поставим выше, чем текущая цена. 0,998. Вот, когда до такой цены а, дойдет, вот, скажем, до сюда, а, то я выставляю а, стоп лимит и я ее могу выставить по цене, по той же цене, то есть дошли и сработали. Фактически это а, buy стоп, но я могу ее выставить и ниже, то есть цена дошла до какой-то, до какого уровня. А дальше если она откатится обратно тогда я покупаю и вот мы устанавливаем этот ордер вот он здесь стоит buy stop limit здесь мы видим вот уровень на графике когда активируется buy стоп а здесь мы видим сам вот этот уровень активации вот она buy stop limit ведь она пока не активная а как только заявка активируется. Вот давайте мы ее сейчас поставим ниже цены, а вот это поставим выше цены. И как только вот это вот сработает, и как только вот этот уровень сработает, у нас выставится заявка. Вот она сейчас вот неактивная по этой цене. Все, вот видите, да? Ниже уровень баз но она будет активна только когда вот это вот когда она, соответственно, сработает. Видите, она сейчас вместе переносится. Сейчас вот мы ее подвинем поближе, поближе к рынку. Вот так, чтобы она сработала. И посмотрим, что произойдет, если произойдет активация этой заявки by stop limit. То есть, понимаете, да? Рынок вырос до какой-то цены, и потом мы его можем купить не сразу, а можем только при откате. Все, ждем. Сейчас еще поближе к рынку подвину. Видишь, потому что рынок идет против нас. И фактически этот тип позволяет реализовать а, а, ретест к уровню пробоя. То есть мы пробили уровень, возвращаемся и покупаем. Все в автоматическом режиме. Очень удобная заявочка. Еще сейчас ее подвину. Поближе к рынку. Никак она у нас не хочет срабатывать. Так, все, давайте ждем. Все, заявка сработала. И у нас активировалась заявка buy limit, которая стоит у нас вот появилась внизу там. Теперь две заявки. Вот видите buy stop limit все исчезла, появилась заявка buy limit. Вот она здесь у нас внизу. Теперь мы ее также можем независимо отдельно подтягивать. Вот две у нас таких заявки. И как только цена до нее доходит, она срабатывает. Все, заявка сработала. Все, все отложенные ордера я снимаю и позицию в один клик я ее здесь вот отсюда закрываю. То есть вот при типе хедж, только отсюда можно фактически закрыть позицию. Раз, все, готово. Ну, теперь давайте подложим заявкам все. Теперь графики и технический анализ. Кратко. Стакан мы убираем. Вывод графиков мы уже посмотрели. Просто, да, правой клавишей и окно графика. Все, вот мы вывели новый график. Технический анализ, возможностей здесь тоже много. А, можете, так, стопы здесь знаки стопов выставлять там это вот такие технические всякие индикаторы так вот видите здесь стрелки покупки можно здесь вот показывать где вы купили где вы продали это например для отслеживания каких-то вещей пожалуйста вот вам уровень фибоначчи здесь есть какой-то текст можно наносить На график. Соответственно, их можно все это передвигать. Наносите уровни поддержки, сопротивления. Это, соответственно, все есть. Просто уровни. Так, это у нас тип либо перекрестия, либо стрелочка. Вот. И потом, как бы все это, соответственно, можно выделяете какой-то инструмент, подводите к нему, удаляете. Или правой клавишей мыши. Здесь есть список объектов. Вот Здесь все ваши вот эти линии, которые а, нарисованы, вот они у вас здесь есть. Эрро, Фибоначчи, текст и так далее. А, можете все удалить. Вот вы их можете, можете выделить и удалить. Все, вот у вас все это удаляется. Вот, собственно, график. А, с зажатым Ctrl вы можете менять его. А, ширину свечи. Здесь можете менять таймфрейм в один клик и фактически проводить теханализ так, как вам удобно. Так, ну и что еще по графикам? Можно там тип графика менять. Ну, я привык к свечкам работать, можно линейный. И посмотрим в меню графики, что здесь есть. Бары, японские свечи, линии, периоды. Так, что еще здесь есть? Объемы. Так, объемы, да. Есть графики, Тиковые объемы. На срочном рынке Force все то же самое в терминале. Ничего не отличается. И давайте, что у нас еще осталось. Индикаторы, советники, запуск, настроек Ну, здесь вообще все очень элементарно. Вот окно у вас есть. Навигатор. Есть, вот как, скажем, давайте возьмем индикаторы из серии 13 торговых роботов. Какой-нибудь возьмем. Ну, давайте самый известный, который у нас скользящий средний или параболик. Я беру параболик. Перетягиваю на график, у меня открываются параметры, я ставлю галочку разрешить, входные параметры, меняю их при необходимости, могу сохранить эти параметры, нажимаю ОК, все, у меня появляется робот на графике. Позволяю алготрейдинг, все, робот у меня здесь запущен. Вот, Смотрите, у меня появился индикатор. У меня появился робот, здесь вот э, синеньким, здесь подсвечивается в правом углу, что он запущен. Торговый робот в боевом режиме. Все. А теперь он ожидает, соответственно, сигнала от индикаторов для того, чтобы начать торговать. Все. Вот очень просто все запускается. Э, правой клавишей мыши подводим к роботу свойства. Можно изменить свойства. Или правой клавишей мыши, соответственно, удалить. Все. Удаляю эксперт с этого графика. Все очень просто. То есть на конкретный график запускается и точно так же все происходит с индикатором. Вот, например, у меня здесь индикаторы, либо вот они здесь и есть, здесь в разделе индикаторы, либо вот они здесь, где графики, а точнее э, вставка индикаторы. То есть я выбираю нужный индикатор и все, настраиваю параметр, он у меня попадает на график. Или проще вот отсюда можно перенести прямо на график вы перетягиваете все то же самое вот пожалуйста я добавил ADX и э, скользящий средний индикаторов огромное количество тут начать и кончить и разбираться с ними э, так что э, можно развлекаться сколько угодно я всегда сторонник иметь там максимум 5 индикаторов основных которые я понимаю и которые я применяю в боевой торговле вот наверное собственно и все буквально там за менее чем полчаса мы рассмотрели все основные возможности терминала MetaTrader 5 и вы сможете уже полноценно с ним работать при этом у вас таких каких-то критических сложностей возникнет не должно быть потому что ну очень все интуитивно понятно в терминале то есть вот здесь есть всякие разные но вот даже отображение символов может быть уже здесь некоторые иконки то есть вы все Подводите мышку, у вас есть везде подсказки. Все просто понятно. Вот здесь вот, наверное, вот, можно сюда перенести наверх, и у вас будет побольше график. Все. С терминалом MetaTrader 5 мы закончили. А уже в тонкости вы сами погрузитесь. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что у вас с данным терминалом вы подружитесь и будете его также использовать и применять для биржевой торговли. Всем успехов, до встречи в биржевом стакане.